Дорогие друзья и коллеги, хочу всех поздравить с наступающим Новым годом. О прошедшем говорить не буду. Хочу, чтобы в новом году сбылись все ваши желания и ваши мечты. Еще раз с наступающим всех!